Добрый день, господа! В продолжение дискуссии, которую я начал ну, несколько недель назад, а может быть чуть больше о том, что необходимы изменения в законодательство для тех лиц, которые отказываются от военной службы в связи с религиозными убеждениями или по соображениям совести Вот очередной этому пример доказательства, так сказать, что суды уже начинают наказывать за так называемое уклонение от мобилизации, от воинской службы, от призыва во время мобилизации на воинскую службу. То есть по статье 336 Уголовного кодекса Украины вот суд Иванофранковский. Франковский Городской суд Ивано-Франковской области 15 сентября при участии защитника, то есть, если мы там разбирали другие решения суда, в некоторых случаях даже защитника не привлекают. Ну, разберем подробно, что же в этой ситуации пошло не так, да? То есть, статья предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет, но суд признал, лица виновным в совершении уголовного правонарушения и применил часть первую статьи 69 Уголовного кодекса Украины, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год. Ну и, естественно, этот срок начнет исчисляться с времени, когда это лицо будет, этот человек фактически... Задержанным. Ну, скорее всего, его задержат прямо в суде. То есть потом он будет иметь право подать апелляцию и так далее и тому подобное. Смотрите, что: Ну, какие, какие были мои основные тезисы. Всылались, задавали вопрос: вот есть закон об альтернативной службе. Да? Вот, да, действительно, есть об альтернативной невоенной службе закон. Но тут у нас как? Статья первая говорит о том, что альтернативная служба является службой, которая применяется вместо прохождения срочной военной службы. Никак не службы по призыву во время мобилизации. Да? То есть это срочная служба. И тем более указано, что в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав граждан на прохождение альтернативной службы с указанием срока действия этих ограничений. То есть, мы как, как мы видим из этого закона, он не подходит к этой ситуации. То есть, применять его э, в ситуации военного положения, в ситуации призыва на военную службу во время мобилизации не получится. Он не подходит ну, из-за того, что тут прямо предусмотрено. То есть, нужно вносить изменения и в этот закон. Ну, часть вторая э, говорит о том, что право на альтернативную службу имеют граждане Украины, если э, выполнение их военной обязанности противоречит религиозным убеждениям, и эти граждане принадлежат к, согласно действующим законодательству, к религиозным организациям, вероучения каких не допускает э, пользоваться оружием. То есть... Э, Первая часть у нас говорит о том, что ага, это только для срочной службы. Вторая часть говорит о том, что э, военной, военная обязанность, ну какая там военная обязанность, она состав, состоит из нескольких частей, в том числе военный, э, выполнение правил воен, воинского учета. Да, э, это тоже своего рода часть это воинской обязанности. Открываем Конституцию. Тоже смотрим, да, что согласно... В 35 -й. никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от выполнения законов по мотивам религиозных убеждений. И тут же приписка есть о том, что в случае, если исполнение воинского, воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, выполнение этого, этой обязанности может быть заменено альтернативной невоенной службой. Видите, в Конституции у нас не написано конкретно, что здесь речь о э, срочной службе или какой-то другой службе. То есть, значит, все виды воинской обязанности, да, составляющие, если мы перейдем в закон о военной службе, о воинской обязанности военной службе, то мы посмотрим, из чего состоит этот э, воинская обязанность. Итак, вот он этот закон, э, и у нас есть э, статья первая, часть вторая. Четко определяет, точнее, часть 3 четко определяет, что э, военная обязанность включает подготовку граждан к военной службе, приписку к призывным участкам, принятие в добровольном порядке по контракту и призов на военную службу, прохождение военной службы, выполнение военной обязанности, военной обязанности в запасе, прохождение во, службы в военном резерве и э, соблюдение правил. Военного учета. Что же в этом решении? Почему же все пошло не так? Да, Вроде бы и человек признал вину. Видите, он признает вину, написано полностью, без всяких исключений. Подтвердил все, что в обвинительном акте. Кроме того, сократили процедуру, скажем так, производства да, и не стали изучать все доказательства, а только ограничились допросом обвиняемого, и э, изучили письменные доказательства, которые характеризуют его личность. Что, что тут? Он временно проживал и зарегистрирован был в Франковский сам из Славянска, как мы знаем, там сейчас идут военные действия, да, то есть человек-переселенец, и, ну, наверное, у него и так жизнь не мед. Он явился в военкомат, ну, наверное, там дали ему повестку, да, или направили. Пришел, не стал уклоняться, прошел уже медицинскую комиссию, а потом вспомнил, что он имеет право на альтернативную службу, и этим правом он уже пользовался, то есть он уже проходил службу ранее, да, срочную, вместо срочной альтернативную. Но ну, это в Узбекистане он там когда-то проходил. Все это в суде увидели, но смотрите в чем суть. Вроде бы как и есть доказательства того, что человек верующий, как будто он же проходил ранее альтернативную службу. Наверное тогда были основания проходить эту альтернативную службу. Видите? А на данный момент, вот в суде, он ничем это не мог подтвердить. Ну, например, как мы читаем здесь, что он должен быть в составе каких-то там членов религиозных организаций. И четко в уставе этих организаций, да, у них есть уставы, должно быть написано, что не допускается использование оружия. Или, ну если тоже взять Библию, я же говорю, я не знаю, как правильно ее понимать, но в одном случае говорят, можно брать оружие, а в другом случае нельзя брать оружие. Наверное, это должно быть в каком-то уставе или какая-то справка от этой организации, да, что вот, да, наше вероучение не допускает использовать оружие. Ну, как-то так. Но приговоре не нашло отражения этих доказательств. Вот. Кроме того, то, что он тут не работает, не знаю, повлияло ли это на э, суд, когда он принимал решение. Хотя с, с, сам прокурор просил установить испытательный срок на два года и э, назначить наказание в виде лишения Свободы на срок 3 года ну, с установлением этого испытательного срока на 2 года. Вот. По сути, все, как бы, все должно было бы сложиться в пользу обвиняемого. Но суд это не сделал, я жерю. Был защитник. Косвенные были доказательства того, что действительно человек не придумал вероисповедание, а да, ранее уже проходил альтернативную невоенную службу. Видимо, у него были какие-то тогда причины, возможно, они до сих пор сохранились. Ну, возможно, он никакой религиозной организации не состоит, но надо было что-то подтверждать, какими-то докум... ну что-то нужно было придумывать. Если ничего этого нет, то еще есть один способ, как, как прямо в законе прописано, при которых суд точно мог бы принять, Решение, ну если бы он законно принимал решение, о том, что нужно установить испытательный срок. Открываем уголовный кодекс, открываем статью 75 и читаем, да, вот при каких обстоятельствах суд может применить вот эту статью 75, это освобождение от отбывания наказания с испыта с испытанием, ну так, с испытательным сроком. Часть первая. Если суд, и кроме случаев, там не буду их перечислять, придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он может принять решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием. То есть, например, назначает ему наказание в виде лишения трех лет. И устанавливает срок, как говорится, испытательный. Вот прокуратура просила два года. Могли бы установить. Не установил. Почему? Потому что суд тут суд принимает решение. Но если бы было выполнено условие части второй, а именно, часть вторая, о чем у нас? Суд принимает решение об освобождении от отбывания наказания с испытанием в случае утверждение, соглашение о признании вины. То есть можно подать ходатайство, вот, и прокурор уже придет не просто, как по сокращенной процедуре, да, 349-ю статью применят, не будут там изучать все доказательства, ну, то есть вот это с взмогальность уберется из процесса, а будет конкретно, все, признается вина, вот соглашение, и суд тогда принимает решение. То есть, видите, здесь нет может принять. Ну, смотрите, э, такие приговоры уже это не, не первый случай, да, их там несколько. Суть в том, что, ну, сводится к тому, что нужно, когда уже человек оказывается в этой ситуации, не пренебрегать какими-либо там способами доказать э, действительно принадлежность к той или иной религиозной группе, общения. Убеждения совести как-то доказать, не просто голословно заявлять о том, что я вот э, верующий или моя там совесть не позволяет, ссылаться на международные акты, на конституцию, на закон об альтернативной невоенной службе. Ну, вот видите, он тут нечетко выписан. Первая и вторая статья. Э, я понимаю так, что он может освобождать э, от срочной службы этот закон. Обращайтесь за правовую помощью к специалистам, к адвокатам. Тут так случилось, как, э, как случилось, как мы видим. да, Будет ли подана апелляция? Скорее всего, будет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Получить э, реальный срок по такой статье ну, это большая неудача. Приглашаю в комментарии тех, кто увидел, что, например, в номере дела «Три шестерки» Вот, видите, вот они, три шестерочки. И это могло стать причиной, что судья просто под давлением этих шестерок не смог освободить человека и установить его испытательный срок. Также те, кто говорят, что то военное положение не установлено, война не объявлена и так далее, и тому подобное. Ну, прошу всех, кто хочет высказаться по этому поводу, высказаться в комментариях.